Сайдер Джапаров ознакомился с ходом модернизации аэропортов из Сикули-Каракол. На подготовку КОЗП было выделено 15,5 миллиардов сомов. Первая леди Кыргызстана приняла участие во встрече президента Ирана с участниками Конгресса влиятельных женщин в науке и культуре. Марат Иманколов встретился с начальником Генштаба вооруженных сил Саудовской Аравии. Национальный банк Кыргызстана посетила делегация Банка Кореи. Сиамских близнецов из Кыргызстана разделили в Узбекистане. Такую операцию провели впервые в Узбекистане». Президент ЦАДРДжапара сегодня 20 января в рамках рабочей поездки в высекул области ознакомился с проектами модернизации международных аэропортов высекули харакол Глава государства проинформирована о работе проводимой акционерным обществом Международный аэропорт Манас управлением делами президента и министерством чрезвычайных ситуаций. Президент ЦАДРДжапара поручил усилить работу по модернизации аэропортов высекули харакол которые должны отвечать всем требованиям международной гражданской авиации. Отметим, что по инициативе главы государства в рамках национальной программы развитие намечено мероприятие по улучшению инфраструктуры аэропортов регионов и восстановлению внутренних авиаперевозок. На подготовку к текущему отопительному сезону было выделено 15,5 миллиардов сомов. Об этом сегодня рассказал председатель Кабмина Ахлбек Джапаров на республиканском совещании с участием глав местных госадминистраций и руководителей органов местного самоуправления. По его словам, на эти средства были закуплены свыше 100 грузовых машин и техники, а также вагоны для перевозок. Вместе с тем, глава Кабмина подчеркнул, что за годы независимости республики список актуальных проблем разрастался. Решать их в последовательность получается путем изменения сознания и отношения к ним исполнительной власти, а также установки строгих требований к руководителям на местах. Первая леди Кыргызстана Айгуль Джапарова приняла участие во встрече президента Ирана Ибрахима Раиса с участниками первого международного конгресса влиятельных женщин в науке и культуре в городе Тегеран. Во встрече также приняли участие супруги премьер-министра Армении, президентов Сербии, Ирака, Буркина Фасо, а также делегации высокого уровня более из 40 стран мира, представляющие Европу, Азию, Африку и Латинскую Америку, в частности, Азербайджан, Казахстан, Россия, Туркменистан, Узбекистан, Пакистан, Индонезия, Малайзия, Сальвадор, Никараго. Китай, Японии и другие. В свою очередь, Айгуль Джапарова выразила надежду, что взаимодействие между Кыргызстаном и Ираном в новом формате будет развиваться успешно и перспективно. Секретарь Совета безопасности Марат Иманков встретился с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Королевства Саудовской Аравии Фаязам бин Хамад аль Рувайли. В ходе встречи состоялся обмен мнением по вопросам региональной безопасности, ситуации в сфере противодействия терроризму и экстремизму текущей международной обстановки. Обсуждено актуальные направления практического взаимодействия между Кыргызстаном и Саудовской Аравией как в области реагирования на вызовы и угрозы, так и по направлению экономического развития. Национальный банк с визитом посетила делегация исследовательской группы банка Корея. Визит состоялся в рамках реализации двустороннего соглашения между банком Кореи и Национальным банком о программе партнерства в области знаний на 2022 год. В рамках визита состоялись встречи делегации с руководством Национального банка, в ходе которых были обсуждены программа партнерства в области знаний и вопросы дальнейшего сотрудничества. С участием экспертов банка Кореи и Национального банка проведен семинар по итогам реализации совместной работы, направленной на повышение. Атлетического потенциала Национального банка. Сиамским близнецам из Кыргызстана в Узбекистане проведена операция по их разделению. Как сообщили в Министерстве здравоохранения Узбекистана, такая операция была проведена впервые в истории страны. Операцию проводили опытные хирурги Узбекистана, Тесно помогали директор Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников, профессор Хабибула Акилов, и заведующий кафедрой детской хирургии профессор Насредин Иргашев.